Всем привет, мои дорогие друзья! Привет вам из Солнечной Испании. Очень хочется в этом видео поделиться своими наблюдениями, наблюдениями, которые касаются привычек испанцев. Вы знаете, что-то я принимаю, что-то уже приняла, к чему-то мне придется привыкнуть, с чем-то я совершенно не могу смириться. И, в общем, со всеми этими интересными нюансиками мне хочется с вами поделиться и рассказать о своих наблюдениях. Итак, первое, что я бы отметила, я бы отметила, что в Испании, на мой взгляд, матриархат. Это так чувствуется. Здесь женщины доминируют над мужчинами. И в чем это проявляется? Да, довольно таки во многом. Женщина здесь очень самостоятельная. Она может пригласить мужчину на свидание. Ну хотя, в принципе, у нас тоже женщины в последнее время стали довольно таки амбициозными, решительными, смелыми. В принципе, этим сейчас не удивишь, но здесь эта практика существует давно. Женщина чаще всего, когда идет на свидание, оплачивает свой счет сама. И бывают такие моменты, если парень хочет оплатить за нее, она может даже обидеться и сказать, почему я самостоятельная, я могу сама все это сделать, не нужно за меня оплачивать счет. И это частые такие случаи. Очень чувствуется здесь такой женский каблук. Даже законы в Испании, мне кажется, они больше на стороне женщин, чем мужчин. Как-то мужчины больше должны здесь женщинам, нежели женщинам, мужчинам. Или равноправие какое-то должно быть. Нет, равноправием здесь даже и не пахнет. Вот я еще обратила внимание на такой момент. В Испании очень много всевозможных судов. И есть отдельный суд по защите прав женщин. Это суд, где любая женщина может обратиться за помощью. Есть круглосуточная горячая линия, когда вы можете... Позвонить, рассказать о своей проблеме, допустим, о насилии мужчины к вам, либо если вы увидели это насилие, ну и так далее. Ну вот такую особенность я заметила. Я не знаю, это хорошо или плохо. В принципе, если уже говорить глобально, во многом в мире все зависит от женщин, да, и женщины, пусть такие, как серые кардиналы, но правят, правят этим миром, правят своими мужьями. Ну а здесь они явно это Следующим показывают. Следующим открытием для меня стало... То, что здесь ну, практически все, кто любит курить, курят траву. И для меня удивительно, что за курение травы в общественном месте за довольно такие высокие штрафы. Но, тем не менее, это никому не мешает. Запах травы слышен везде. Причем курят его и молодежь, и взрослые, и старики. Вот все, кто держит сигарету. не знаю, Каждый день, выходя на улицу, я слышу запах травы. Вот эти вот самокрутки. Кто-то сидит где-то на... Асфальте их сам крутит. Говорят, что если вдруг полиция увидит, обнаружит, то будет очень высокий штраф. Но тем не менее испанцев это не пугают, они не боятся и запах травы слышит просто повсюду. Следующее наблюдение: испанцы очень эмоциональный народ и они очень любят сильно жестикулировать. У меня была такая привычка, но сейчас живя здесь, я стала еще больше за собой это замечать. То есть они довольно таки развязанные во всех своих жестах, в эмоциях, очень эмоционально всегда разговаривают, очень громко разговаривают. Это тоже немаловажно. Иногда, иногда, честно говоря, людям, которые не привыкли к таким громким разговорам, очень сложно. Вот даже придя в какое-то кафе, где шум, гам, который просто, вот он он не заканчивается, это не просто, они сидят, разговаривают за столиком друг с другом, как-то там спокойно какой-то речью, нет, это все всегда на эмоциях, они перекрикивают друг друга, перебивают, в общем, кто громче скажет. Мы недавно детей забирали со школы домой и решили подъехать одну остановку на автобусе, Потому что наша машина сейчас в ремонте находится. Я просто обалдела. Ну, во-первых, весь автобус был забит школьниками, плюс еще и взрослые. Люди пенсионного возраста, это такой галдеж. Все это мне напомнило момент, когда мы ездили в лагерь, когда детей отправляли в лагеря, и пока автобус едет, вот этот вот шум гам детских голосов, то здесь и взрослых, и детских, и подростков. В общем, все говорят настолько громко, и обязательно всегда кто-то найдется. Кто подойдет к водителю, будет с водителем тоже обсуждать какие-то там вещи. Ну, в общем, что-то обсуждать. В общем, болтуны они. Невероятные болтуны. Даже, мне кажется, очередь для них не проблема. Отстоять в очереди, да, это ж за милую душу. Почему бы не постоять в очереди, провести можно хорошо время, пообщаться со знакомыми, либо незнакомыми. Просто поболтать и выяснить максимально все, что можно только выяснить. То есть, вот такие вот они общительные, громкие, из жестикуляции теперь что касается парковки это вообще отдельная тема для разговора но все равно я хочу отнести этот нюансик такой <laughs> нюансик хотя это не нюансик это мне кажется целая глобальная проблема на мой взгляд но для испанцев она не является проблемой все испанцы паркуются на звук это просто невероятно это невероятно Живя в своей стране, в Украине и вообще в постсоветском пространстве, да ты вот так на миллиметр приблизишься к машине, уже выйдет хозяин, и уже начнется конфликт какой-то. А они нет. Для них это норма. Влезть, впихнуть машину туда, куда она вообще впихнуться просто не может. И чего? Попробуем, нормально. Сейчас подвинем впереди, впереди подвинем сзади. И как-нибудь станет. И они тулятся, тулятся, тулятся, бьют и бампер впереди стоящей машины, и сзади стоящий, и тем не менее они как-то втискиваются в такое маленькое расстояние и выходят с гордо поднятой головой, как будто бы ничего и не было. То, что он ударил две машины впереди и сзади, ничего страшного, зато он молодец, он герой, припарковался, он нашел место парковки. И да, кстати, я еще слышала такую особенность, что на курсах вождения их учат парковаться на звук, то есть уперлись, почувствовали вот этот вот щелчок, все, значит, все нормально, то есть они невероятные чудаки в этом плане, и, это, и эта практика существует по всей Испании, независимо от того, в каком ты регионе, в каком городе ты проживаешь, везде, везде им надо втулиться и бахнуть машиной, недавно мы когда мы шли в магазин с Сережей, и мужчина парковался, как по мне было достаточно места, чтобы припарковаться, ну, по меркам Испании, но я, он перепутал, он явно перепутал передачи, потому что такой бах впереди стоящей машины, и мы таки останавливаемся, смотрим с Сережей, что, что произошло, он реально бахнул нормально машину, он перепутал, видимо, педали, хотел сдать назад, а получилось вперед. Он переключает передачу назад, сдает назад и потом снова резко вперед, прям вот начинает газовать, что это такое было, я не знаю. Он два или три раза нормально бахнул впереди стоящую машину, в итоге он припарковался. Ну, вышел как ни в чем не бывало, и это нормально. Мы стояли так смотрели, он смотрел на нас и, наверное, не понимал, почему мы так смотрим и удивляемся всему. Еще одна такая интересная особенность. О ней, наверное, стоило лучше рассказать в осеннее время года, но расскажу все же сейчас. В Испании тоже есть любители собирать грибы и собирают грибы очень-очень много испанцев. И наших девочек тоже очень много ходят за грибами. Здесь довольно-таки большое количество грибов и грибников. Но что самое интересное, испанцы не собирают маслята. У нас доминирующий гриб в наших лесах это маслят. И мы собирали со своей семьей в наших лесах. Для нас это съедобные грибы. Для испанцев эти грибы считаются несъедобными. Они собирают в основном шампиньоны, но и там еще ряд других грибов своих местных, но маслята они обходят стороной, они считают их несъедобными. Вот это вот интересная особенность. Поведали мне грибники, которые здесь уже много-много лет проживают и заметили вот такой момент. И они говорят, для нас это классно, потому что мы всегда приходим с большим количеством Грибов, мы их не боимся, этих маслят, с удовольствием едим, закрываем, а испанцы немножко испанцы шарапают. Испанцы невероятные любители бывать на свежем воздухе. Действительно, так оно и есть. Даже у вас будет плюс 6, плюс 2 градуса, когда для нас, украинцев, это довольно-таки прохладно. И хочется спрятаться где-то в какое-то теплое, уютное местечко, укрыться пледиком и ждать свой горячий кофе или чай. Нет. Испанцы сядут обязательно на террасе, на улице. Даже если не будет солнца, будет пасмурная погода, они всегда выберут между террасой на улице и помещением внутри, они всегда выберут террасу. Удивительно, да, я удивлена в этом плане, потому что для них улица, улица важна, важна даже вот по моим наблюдениям, я смотрю, здесь у всех балконы, и вот наша квартира не имеет балкона, оказывается, для Испании это большой-большой минус, когда нет балкона, нет террасы, это, это катастрофа, и... Только солнышко припекает, у них у всех практически на балконах стоят столики, стульчики, и они частенько бывают сидят, просто смотрят на улицу, на проходящих мимо людей, может быть пьют кофе, кто-то курит, но балконы для них излюбленное место. Вот так, не только что-то хранить там, но еще и находиться, и просто вот это своего рода для них, наверное, такая прогулка, это часть их жизни, только солнышко пригревает на балконы, на балконы все выходят на балконы, вот так, к сожалению, в нашем доме нет балконов, может архитектор сэкономил на этом, но это очень неудобно, живя в стране, которая любит Террасы, балконы и все такое. В Испании нет смысла открывать бар, если у этого бара нет своей террасы. За террасу я знаю, что платят отдельно. Но терраса должна быть обязательно. Ты платишь городу аренду за вот этот вот кусочек, места который ты арендуешь, довольно-таки высокие тарифы, но всегда террасы полные. Внутри может никто не сидеть в баре или в кафе, но на террасе всегда будет полно людей. И кафе, либо ресторан, не имеющий террасы, это. Провальная тема ⁇ это однозначно. Я уже ответила такое особенное, что испанцы очень много мусорят. Я не могу понять, почему. Неужели они так воспитаны при таком большом количестве всевозможной техники уборочной, и, которая пыль собирает, которая моет, которая чистит асфальт всевозможные машины щетками. Отдельно много очень сотрудников, которые убирают. Улицы у них, они просто напичканы всевозможными гаджетами по уборке. Это все очень современное оборудование. И тем не менее, убирай, не убирай, все равно грязно. Любителя не анимусерить, все бросать на пол. Несмотря на большое количество урн, испанец, сидя на скамейке, поедая семечки, он вот так руку не протянет и не бросит в урну. Лужпайки, он будет бросать прямо вот так. Вот. Причем это я даже замечала, что на детских площадках такое частенько бывает. Это для меня вообще очень неприемлемо, неприятно, потому что, ну, как бы, детские площадки всегда максимально чистые. Но тяжело поднять попу испанцу, он кайфует в моменте, поэтому зачем? Зачем вставать и делать шаг влево-вправо для того, чтобы выбросить эти лужпайки? Да, на следующий день уберут, но проще же не мусорить, как на мой взгляд. И то же самое, вот что касается баров, ресторанов, для меня дикость была. Вот к этому я, наверное, никогда не смогу привыкнуть, что наличие большого мусора в баре либо в кафешке является свидетельством большой популярности бара. Вот я впервые столкнулась с этим, да, мы гуляли с детьми по центру города, были в парке, потом дети проголодались, мы решили зайти в довольно-таки, наверное, популярное место, потому что было очень много людей. И я вот фактически я просто шла по салфеткам, по всяким окуркам, их было так много. Испанцы таким образом, они наоборот, как бы чтят качество, обслуживание качества еды и люди которые убирают в этом ресторане особо не спешат убирать потому что это считается круто ну я не знаю как-то это очень странно даже наличие пепельницы на столе не заставит испанца бросить окурок в пепельницу он обязательно бросит на пол Но почему так Объясните. Вот они приходят с детьми, с семьями. Они там проводят довольно-таки долго времени. По два, по три часа они могут сидеть, что-то обсуждать. И все это вот так небрежно бросать на пол. И еще для них все равно, где сидеть на улице. Главное, чтобы было место, где присесть и посидеть, выпить пиво, либо бокал вина. А то, что рядом стоят большие мусорные баки наполненный всякой ерундой мусором, это ничего страшного. Стол на террасе может стоять прямо, ну, практически там примыкает к мусорным бакам. Это я довольно-таки часто вижу. И там всегда будут сидеть люди, им по барабану, что это мусорный бак. В общем, они такие непривилегливые в этом. Вот для них главное кайф жизни. Ну, это здорово. А с еще испанцы Со всеми на ты. Вот, вот со всеми на ты. Вот, но если ты Тебе уже там за 60 далеко, тогда можно на «вы». И то, как-то мы обратились на «вы» к мужчине, ему где-то около 60 было. Он очень обиделся, он говорит, я что старый, почему вы ко мне на «вы»? Не надо, вот реально так он с обидой это сказал, с таким укором. И, и все, все на «ты». Это удобно, но сразу к этому не привыкнешь, потому что у нас как-то есть официальная форма то здесь они очень быстро переходят на ты. Даже если они пытаются, там, если они не знают человека и говорят ему первый раз на вы, то сразу же следом пошла речь уже на ты. Они уже тыкают друг другу, и независимо от того, там, какой у тебя мне возраст. Мне нравится, что, что э, в Испании дети всегда везде сопровождают родителей. Ну, не принято здесь скажем так, детей оставлять дома, всегда везде с собой таскают детей. В магазины, они прям всеми семьями, в рестораны, в бары, они тоже с детьми, куда-то какие-то прогулки, встречи, какие-то мероприятия. Дети всегда везде в большом количестве, это считается просто круто, таскать детей с собой везде. В этом нет проблемы. Тут деток просто вот, вот он, мне кажется, вот он родился, только мамочку выписали, она уже пошла с ним по барам-ресторану. В голове очень мало ограничений, вот очень мало ограничений. Я сделаю небольшую паузу, и следующие привычки испанца вы увидите в следующем видео.